Дорогие друзья, всем большой привет, на связи Виталий Сергеенко, сегодня небольшое видео по поводу того, что происходит в ожиданиях изменения ставки на фондовом рынке США, какие там проблемы у Deutsche Bank и также вот свежий отчет компании PepsiCo, поэтому сегодня будет очень интересное видео, поехали. Итак, давайте перейдем непосредственно к демонстрации экрана и посмотрим следующее. Первое, о чем я хотел бы сегодня сказать, это по поводу S&P. Да? Посмотрим момент дальше. По поводу S&P, у нас здесь несколько моментов, первое, мы на историческом максимуме, за последние несколько недель мы пробили наконец-то 3000 по фью, фьючерсу, по индексу и сейчас торгуемся то 3 с копейками, то вот видите 2998 и так далее, то есть вблизи исторических максимумов. Что у нас было и что будет по Америке, что даст возможность понять, вот, что в ближайшее время случится. Итак, первое, это на прошлой неделе в пятницу у нас выш, вышел целый блок новостей по Америке, в частности, Non-Farm Perils, изменение числа занятых вне сельского хозяйства. И здесь были совсем небольшие значения предыдущие, да, 72, ожидали 160, в итоге вышло 224, то есть даже больше 200 тысяч по ключевого уровня. То есть э, это большой плюс и говорит, что в экономике Штатах, в Штатах все достаточно неплохо и даже наоборот очень хорошо. Э, уровень безработицы всего 3,7%. Да, прогнозировали 3,6%, но и 3,7% это э, такой локальный исторический минимум по безработице. Такое последний раз было там, в лохматом году в каком-то чуть ли не во времена, э, во времена там Вьетнамской войны и так далее, да? поэтому, видите, мы на историческом э, минимуме и в плане безработицы у Соединенных Штатов все, надо признаться, очень-очень даже хорошо, э, в той же Европе безработица намного выше, там более 5% соответственно что еще из такого интересного большинство экономических показателей ввп там производство, услуги у штатов все на высоких уровнях подрастает и там нет признаков какой-то рецессии кризиса или еще чего-то далее это в принципе фрс все ждут что случится с ставкой потому что на последнем заседании закинули удочку, что скорее всего ставка будет снижаться, вот фьючерс по ставке на ФРС сейчас, видите, дают уже 100% за снижение ставки на 0.25, рынок к этому готовится, рынок, соответственно, растет на снижение этой ставки, то есть здесь, в принципе, все, все достаточно неплохо, все на позитиве, таком, но посмотрим, вот Пауэлл сегодня-завтра буквально выступает и интересно, что он скажет, даст ли намек на все-таки стопроцентное снижение ставки, либо скажет, нет, друзья, смотрите, ноу-фармы, какие у нас, какая у нас безработица, какие, какой ВВП, к чему мы будем сейчас ставку снижать, давайте ее оставим на прежнем уровне или там через пару заседаний повысим. Тогда вот в таком ключе может произойти пролив по S P, и инвесторы немножечко припугнутся, напугаются, и S&P у нас может слететь вот сначала на уровень 2,950 на ближайший, да, и потом в принципе ничего не застраховано от 2,800, то есть снижение где-то на 8-10% при таком сценарии, если отменят понижение процентных ставок и скажут наоборот, что оставим и через пару заседаний повысим, я думаю, что мы увидим вот либо так, либо так, и потом уже нужно смотреть, да, что происходит. Во всех остальных сценариях, в принципе, если Павел говорит, да, окей, мы будем снижать плавно на полпроцента, то, скорее всего, в ближайшее время мы вот увидим движение вверх. Да, Может быть, там уже только фантазия ограничена, рост 3050-3100, то есть это вполне реальные сценарии поэтому точно так же мы отрабатываем на биржевых фондах, допустим видео до да, биржевой фонд на S&P. здесь варианты для коррекции где-то 265 267 либо ниже на 255 254 куда-то вот в эту область вот и если вдруг чего если вдруг чего то может, конечно, ниже уйти, но если ставка будет все-таки снижаться, то мы увидим небольшую коррекцию и рост в сторону севера, скажем так. Так, поехали дальше. Что у нас дальше? Ну, давайте немножечко такого негатива подкинем, а то везде позитив. Экономика растет, ставки снижаются, рынок растет. Прилетела такая новость по поводу Deutsche Bank, одного из крупнейших, таких важнейших структурных банков в принципе в мире, в Европе, о том, что банк находится сейчас в кризисе и они вынуждены сокращать расходы, потому что расходы последние годы очень сильно интенсивно росли, а доходы, выручка наоборот снижалась и вот банк поддавили вот в такой дисбаланс, который привел к проблемам а, в этом крупнейшем банке, они решили изменить свою бизнес-модель. Что включает изменения этой бизнес-модели? Первое, они увольняют более 18 тысяч сотрудников, чтобы сэкономить 6 миллиардов и достать вот из вот этого э, бюджета до да, рабочей силы, достать вот эти миллиарды, чтобы реинвестировать, направить их в свой бизнес. Далее, они э, убирают свои подразделения в Азии, отказываются от дорогой Азии, которая не дает такой большой выручки, также отзывают оттуда сотрудников. Третий вариант, они отказываются от подразделения, которое занимается торговлей акциями. И это подразделение вместе там, с клиентами, с портфелем клиентов и даже с сотрудниками, они передают одному из своих банков, теперь партнеров, это Париба. Э, известный французский банк, который, BNP Paribas, который будет вести вот этих клиентов, которые именно интересны покупки на фондовом рынке, покупки акций, потому что они признали их для себя нерентабельным, убыточным бизнесом. Что еще из интересного? Компании огромные дара в бюджете, у них там... Долги по собственным обязательствам больше 37 миллиардов долларов. Собственные средства снижаются. Дивиденды, которые были на уровне 1,5%, сказали, что будут урезать, срезать. И до конца 2019 и 2020 году не планируется выдавать дивиденды, да, выплачивать. И это все, то что я вам говорю, это огромные-огромные минусы, огромные негативы. Один на одном, да. Единственный позитив, что сказали, что трансформация займет 3 года примерно, к 2022 году будут изменения, сократим расходы, оптимизируемся, запустим новые сервисы, у нас все будет хорошо и здорово. Но, безусловно, инвесторов такая как бы тема не очень устраивает. Если мы откроем акции... Доча банка, смотрите, то вы прекрасно теперь видите вот та батарея новостей, которую я вам э, сказал, и до этого, что здесь был большой негатив, и уже несколько лет банк находится в кризисе, и мы видим такое серьезное снижение с 2017 года акции стоили в районе 20 евро и сейчас они стоят 7 то есть падение на 70 процентов это очень серьезный удар да и мы видим что инвесторы фонды не поддерживают как бы, политику банка, и в ближайшее время, скорее всего, исходя из того, что я выше сказал, да, вот большое количество батареи негатива, вы видите, как рынок реагирует, да? то есть его болтает, но вот с 8 и 30 евроцентов мы уже хлопнулись на 7,29, я думаю, что здесь продолжится снижение, потому что ну, действительно тотальный, колоссальный здесь негатив, видите, здесь ближайший уровень Сопротивление где-то 8, 8 и 20, я бы взял. И э, я думаю, что здесь нужно работать в сторону продаж. Э, там, может быть, через э, тот же CFD, да, если шорт сделать, что, допустим, на платформе Admiral, Admiral Markets, через которую мы сейчас с вами работаем, здесь именно на типе счета Admiral Invest. Здесь только можно покупать без плеча и только лонг стратегии. да, Но если вы хотите захеджировать, допустим, использовать вот такие шортовые вещи, да, вот возможность для продажи, то есть второй тип счета, где через также МТ-5 вы можете зашортить, допустим, СИУД, как вариант. Кстати, ссылочка, чтобы потестить демо счет от Адмирал Инвест, в описании к этому видео, первая ссылочка, переходите, смотрите, Демка абсолютно бесплатная, подключайтесь, очень интересно, буквально 500-600 долларов, если реальный счет открывать, и вы можете получить реальные акции, не какие-то производные, не CFD, а реальные активы, купить себе портфель. Но чтобы зашортить, да, в данном случае акции Deutsche Bank, здесь придется воспользоваться CFD, да, производным инструментом. Вот такая история по поводу Deutsche Bank, видите, не так все классно и здорово, и даже если банк мощный и огромный, это не говорит о том, что он будет суперприбыльным. В последнее время выручка и э, чистая прибыль все-таки снижались очень сильно у данного банка. Следующая наша новость. Это компания Pepsi, точнее PepsiCo, да, потому что там не только Pepsi и 7 принадлежат этой корпорации, но также и чипсы, Lays, там Cheetos и так далее, большое количество там различных снеков, вот. И мы видим, что здесь мы, в отличие от Deutsche Bank, график перевернут, мы на локальных пиках, то есть акция и компания себя, видимо, чувствуют неплохо, скорее всего, да, если мы на локальных пиках, и буквально там, в конце 2018 года акция стоила 100-105, сегодня она 130, то есть рост практически на 30% за год, 27-30%. Что касается Пепси, у Пепси вышел, почему я включил в обзор, вчера 9 июля вышел отчет по пепси мы видим что в принципе в зеленой зоне здесь средний рост выручки где-то на 3-4 процента год-году и ну, основные мультипликаторы чувствуют себя в принципе по пепсика неплохо мне более-менее нравится пи здесь пи на и где-то 15 хотя по отрасли 31 дивиденды 3 процента Долги снижаются в последнее время, собственный капитал растет. То есть большинство мультипликаторов у компании неплохие. Аналитики ожидают замедления роста, компании в ближайший год, это может сказаться, конечно, на акциях, вот. но в целом пока что компания выглядит неплохо и вышел положительный отчет, рост выручки, чистая прибыль примерно на том же уровне, небольшой рост, вот, поэтому здесь, так как мы по сути на локальном хае, да, то есть выше акций не было здесь нужно работать с позитивной акцией на, на откатах и на возможностях купить, войти в позицию на ключевых интересных уровнях. По их здесь можно выделить два, ближайших дальше нет смысла, потому что если уже будет такой пробой, то ну, что-то пошел слив уже какой-то, да, либо рынок разворачивается, падает, либо что-то в акции изменилось, что-то сказали. А так, в принципе, здесь мы рассматриваем ланки. Я думаю, что по таким моделям от двух ближайших уровней есть смысл вообще о чем-то чем говорить. Соответственно, Какие это у нас уровни? Первый уровень это где-то 128-130, ближайшее число, вот просто на 3 доллара, если дадут 3-4 доллара коррекцию. Более глубокая коррекция, если подумают, ну, что-то немножечко перегрето и уж не такие супер положительные новости. Давайте чуть скорректируем, 124-125-50, это ближайший такой следующий уровень поддержки. То есть вот такие модели... В принципе здесь ситуация выглядит достаточно неплохо и объемы, мы видим что объемы подрастают, есть спрос на бумаге после вот этих как раз скажем так положительных новостей, это дневной кстати у нас график по Pepsi, вот сегодня второй день после новостей, вчера мы видим на новостях было небольшое снижение, потом позитив и отросли немножечко выше объем удержали, и сегодня, в принципе, растем, да, то есть все, пока по плану, новости неплохие, но вот здесь, имейте в виду, Pepsi платит еще процента дивидендов в валюте, неплохой вариант для инвестирования, и рассмотрите этот вариант, рассмотрите этот кейс, я думаю, что если дадут небольшую коррекцию, там, 5-8%, то это будет уже неплохим заходом, но в среднесрочную позицию, потому что здесь мы на историческом максимуме, здесь какие-то спекулятивные цели я не вижу смысла рассматривать. Друзья, ну вот как-то так, в принципе, сегодня видео у нас получилось, если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, пишите в комментариях свои идеи, может быть, или что вы думаете по акциям Deutsche Bank, PepsiCo, по индексу S&P 500, и также вторая ссылочка в описании будет на наш совместный проект с Admiral Markets, это брокерский счет плюс обучение. Вы можете открыть счет у этого замечательного брокера и также пройти один из наших видеокурсов, мощный курс «Трейдинг под другим углом», ссылочка будет в описании, переходите, смотрите, здесь есть различные такие промо-акции и вы можете поучаствовать и поучиться, и открыть счет, получить скидку, очень удобно и полезно и понять, научиться, как торговать акции, как диверсифицировать свой портфель, торговать не только валюты, фьючерсы, там нефть, золото, но и как научиться торговать американские, европейские акции, именно на этом мы концентрируемся на нашем курсе по фондовому рынку. На этом все, все полезные ссылочки в описании, большое спасибо за внимание, с вами был Виталий Сергиенко. я профессиональный инвестор, трейдер, с 12-летним уже опытом и управляющей активами инвестиционной компании Rich Invest Group. На этом, в принципе, все. Большое спасибо, всем успехов и увидимся в следующих видео. Всем пока.